Меня, знаете, беспокоит даже не сам факт вооруженного вмешательства. Вооруженных конфликтов много. Они всегда происходили, наверное, к сожалению, еще долго, долго будут происходить. Но беспокоит та легкость, с которой принимаются решения по применению сил в международных делах всего. И, скажем, в, в политике Соединенных Штатов это приобретает устойчивую тенденцию и тренд. Во времена Билла Клинтона бомбили Югославию и Белград. Буш ввел войска в Афганистан, потом под надуманным, совершенно лживым предлогом ввели войска в Ирак, ликвидировали все иракское руководство, даже дети погибли из семьи Саддама Значит, теперь на очереди Ливия, под предлогом защиты мирного населения, но при нанесении бомбовых ударов по территории гибнет как раз это мирное население. Где же логика и совесть? Нету ни того, ни другого. Эта резолюция Совета безопасности, безусловно, является неполноценной и ущербной. Если посмотреть, что там написано, то сразу станет ясно, что она разрешает всем предпринимать все любые действия в отношении суверенного государства. И вообще это мне, знаете, напоминает средневековый призыв к Христовому походу, когда... Кто-то призывал кого-то идти в определенное место и чего-то освобождать.